Привет! Давайте с вами рассмотрим ситуацию, когда позиции вроде бы есть, а кликов маловато. Заодно приспособим Google таблицы для анализа метрик Core Web Vital нашего сайта. И найдем те страницы, с которыми нужно поработать. Приступим. Открываем Google таблицы, садим страницу, назовем ее Search Console. Установить используемое видео расширение можно по ссылкам в описании под видео. Там же будет ссылка на статью «Как бесплатно получить ключ для IP» буквально в пару кликов. Также рекомендуем ознакомиться с этим видео. Как использовать Google таблицы для аудита тайтлов вашего сайта. После ссылки расширений заходим. Расширение. Плюсковая аналитика для таблиц. Открыть сайт бар. Выбираем интересующий нас сайт. Выбираем даты. В поле выбираем страницу, девайс, запрос. Далее выбираем агрегатировать по странице. Хотя можно ничего и не выставлять в этом поле. Строк в отчете мы ставим 1000 для сокращения времени. Указываем, куда будет записываться выгрузка. На новую страницу, на активную, либо выбранную из существующих. Жмем кнопку. Через некоторое время перед нами выгрузка из поисковой консоли Google. Списка страниц, запросов на этих страницах, показов, кликов и позиций этих запросов. Отсортируем список в удобный для нас вид. Данные. Сортировать диапазон. Расширить настройки сортировки. Столбец А. Страницы. От А до Я. Столбец С. Запросы. От А до Я. Сортировать. Давайте пока уберем запрос, по которым не было кликов. Ставим курсор на клики. Данные. Создать фильтр. Фильтр по условию. Больше одного. Окей. Аналогичным образом уберем запросы, которые занимают позицию не в топ-20. В полученном списке мы можем видеть страницы и запросы, которые в мобильной выдаче имеют меньше кликов, чем в десктопной. Вот у этих страниц и мы будем анализировать метрики Core Web Vital. Составляем список таких страниц. Создадим новую страницу и назовем ее PageSpeedTest. Открываем дополнение, двухминутный отчет. Запустить. Добавить. Имя пусть будет Page тест. Источник данных PageSpeed Insight. Сохранить данные на страницу. Выбираем текущую. Обязательно включаем добавлять новые данные. Метод средних данных за последние 28 дней срабатывает далеко не для всех сайтов, поэтому мы выбираем отчет в режиме реального времени. В метриках выбираем все метрики в коробке Vital. Указываем 5 URL. Жмем «Выполнить». При желании можно сохранить шаблон запроса. Перед нами список страниц и показателей. Соберем данные для оставшихся страниц. Добавлять новые данные обязательно должно быть включено. Приведем таблицу в более удобный для восприятия вид. И займемся форматированием данных. LCP. Это период времени между кликом по ссылке и отображением большей части контента вашей страницы на экране пользователя. До 2,5 секунд хорошо, более 2,5, но менее 4 секунд стоит задуматься, а вот более 4 секунд это уже проблема. Выделяем столбец. Условное форматирование. Больше 4. Цвет красный. Между 2,5 и 4 цвет оранжево-желтый, меньше 2,5 секунд цвет зеленый. Проверил условное форматирование, работает. Дальше давайте рассмотрим стабильность верстки элементов при загрузке. Если элементы на вашей странице смещаются при загрузке страницы, значит у вас высокий показатель, и это очень плохо. Возможно, вы встречались таким. Жмешь на ссылку на страницу телефона, и вдруг она перепрыгает в другое место, и ты попадаешь не туда, куда хотел. Форматируем столбец, она предыдущему. Меньше 0.1 зеленый, между 0.1 и 0.3. Оранжево-желтый, более 0 3 красный. Фит – это показатель, через какое время происходит фактическое взаимодействие пользователя с вашим сайтом. Форматируем. Только учтите, что выгрузки во значении указаны в секундах. То есть 100 миллисекунд – это 0.1 секунды. Поэтому меньше 0.1 зеленый, между 0.1 и 0.3 секунды – Оранжево-желтый, более на трех секунд, красный. И вот перед нами цветовая матрица за район страниц нашего сайта. Проблема и краткие советы, как их можно устранить. Подробнее, что устранять, можно уже смотреть на странице поископленный сайт по интересующей вас странице. Как видите, это было несложно. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Катимовком. До встречи!